Сама по себе традиция это некая система знаний, которая в переводе с латыни означает передача или предание, традио. И в нашей с вами работе мы должны понимать о том, что ее истинный оккультный смысл заключается в том, что это готовое, законченное, самовосстанавливающее и самопролонгирующее себя, программа, срок жизни которой обязан быть больше, чем срок жизни одного человека. Может быть, даже целого поколения, но как минимум одного человека. Она обладает большим количеством информации, причем информации конкретной, воздействующей на структуру. Каким образом, говорит традиция, должны быть соединены первоосновы, чтобы вы могли все вместе вот в этой точке кучковаться общего пространства? Распределять на себя всю информацию, которая дает первооснова традиции, без угрозы быть подавленным этой информацией, ибо она очень плотна, и вы это почувствуете, с одной стороны, а с другой стороны иметь определенную степень свободы, а может быть даже право переходить из традиции в традицию. Это значит, что у вас традиции должно быть много, вы не должны быть магически уполномоченным хранителем традиции определенного рода, где когда там белым волховом, который обязан передать определенного рода традицию там, по наследству своему преемнику и так далее. Да? А просто жить внутри традиции, традиция помогает. Копить опыт быстрее, как бы считается, что она помогает копить опыт быстрее. Но это с точки зрения пользы для самого человека. А с точки зрения для формирования самой первоосновы традиции. Ведь если она есть, значит она кому-то нужна. Мы с вами знаем, что первоосновы второго круга нужны для управления. И в человеческом виде иерархия первооснов не прописана и не должна быть прописана так жестко, как она прописана в этом мире. Но тем не менее использовать возможности этой жесткости, этого самого мира, для того, чтобы свое личное внутреннее я не поставить на службу социальному я, а сделать их синергично равными. И социальное я имеет право на существование. И личное я имеет право на существование. А уж как, какое право на существование имеет метафизическое я, я вам передать не могу. Все имеет право на существование. Поэтому зацепление первоосновы традиции в самый центр круга первооснов, а если быть точнее, сферы первооснов, даст вам возможность вот такого вот присоединения, как бы не отдавая предпочтение ничему иному. Но при этом при всем в обычном мире вы будете понимать, что первооснова традиция занимается управлением, а в вашем сознании она не будет заниматься управлением, но она передаст вам знания. Ваша личная первооснова традиция напитает первооснову внутреннего круга, передаст вам знания зачем нужно управление и какими способами это управление достигается как на каждом кастовом уровне, так и на каждом стихийном уровне, так и на каждом эгрегориальном уровне. Под уровней много, и каждая имеет свою задачу. Но если мы с вами рассмотрим, соединим все эти задачи и посмотрим на них в совокупности, и попробуем вытащить общее из всех задач эгрегориальных систем, которые строят себя всегда на традиции, формируя в будхиальном теле желательно неизменяемый костяк, в котором будет прописано то самое онтологическое подчинение первооснов друг к другу, мы с вами увидим, что основной целью Первооснова, традиция, это управление временем других людей. Именно через нее в основном происходит управление временем. А конкретно там записана задача. Как и какие должны быть механизмы, чтобы вобрать в себя в рамки третьего круга не только свое внутреннее время, а еще и чужое. И Первооснова, традиция накапливает опыт, как взять всех живущих, вот эту вот кучу народа, которая скучковалась в одном месте, как их объединить друг с другом таким образом, чтобы они тебе добровольно отдали свое время. И тогда получается что срок жизни, например, 70-80 лет, там средний срок жизни одного человека может быть смело умножен на количество этих самых людей. И у тебя получается времени в запасе столько, сколько этих людей, помноженных на стандарт времени. Ты, обладая этим временем, правом на их время, начинаешь уже это время распределять, кому сколько. Сообразно определенного рода заслуг. Таким образом, Первооснова традиция управляет временем масс и формирует в себе алгоритмы, алгоритмы как Взять время. Первооснова свободы, сразу забегая вперед, чтобы было понятно, к чему мы это все будем вести. В противовес, в противоположность, там вражда, поэтому четкая противоположность будет копить себе алгоритмы, как сохранить свое собственное время хотя бы и не дать возможности его включить во время общее. Мы начинаем с самого жесткого, но в то же самое время самого простого. Мы будем начинать именно с конкретики, потому что первоосновы второго круга мы с вами знаем, они конкретно абстрактные. А именно, конкретные первоосновы традиция и свободы, с которых мы начнем, Абстрактные первоосновы добро и зло, которыми мы закончим. С конкретикой разобраться проще, гораздо проще. Во-первых, потому что конкретику мы всегда сможем найти на своем собственном ментале, тогда как за абстракцией нам нужно будет идти значительно выше. Помните, эмоция это показатель глубокого погружения в традицию. Традицию, которая возможно, вам и не нужна. Хотя чего возможно? Не нужна, потому что традиций огромнейшее количество. Если вы посмотрите, это не только религиозная традиция, это и государственная традиция. Это и традиции уже сформированных каких-то социальных институтов, например. Да? Традиция взаимодействия с денежным институтом, традиция взаимодействия с институтом взрослых людей, молодых людей, Обучение традиция, традиция лечения, то есть все это определенного рода традиции, которая проецирует себя через свои социальные институты, они проецируют себя вплоть до родового, вплоть до семейного, где тоже есть свои традиции очень сильно понятные и очевидные всем. Да, во сколько ужинать, во сколько спать ложиться, чего по вечерам смотреть, читать там и так далее. То есть есть эти традиции и их огромнейшее количество, которые точно так же, как первооснов, круги первооснов входят друг в друга сферами, но только уже не, не, не три этих сферы вы найдете, а миллиард триста тридцать три, потому что огромнейшее их количество. Понятно, что дело вы ухватите не все, но при такой конфигурации сознания вы сможете... За это время, за эту неделю провзаимодействовать с большим количеством новых традиций, которые вы еще не знаете.